Второй этап закрытого бета-тестирования The Cycle Frontier начинается. Бегом смотреть! Да-да, Ну что ж, всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Скретч начинает обзор совершенно новой игрушечки под названием The Cycle Frontier. Ну Для того, чтобы тебе максимально подробно понимать, о чем вообще в этой игре пойдет речь, я тебе сегодня приоткрою немножечко глаза на все это дело, а ты для себя будешь уже иметь представление, стоит ли тебе вообще играть в эту игрушечку или же э, нет. Ну что ж, об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске. А пока ты смотришь, прожми, пожалуйста, авансом лайкос под данный видос. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну и взамен за твои лайки обычно буду радовать тебя годными, крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм таким, например, как The Cycle Frontier и не только. Ну а мы, конечно же, начинаем, друзья! Ну и пролить свет на эту игру я решил сразу же после того, как наткнулся на оповещение о втором этапе закрытого бета-тестирования, которое начнется 10 марта и закончится 28 марта 2022 года. Напоминаю, что релиз игры назначен на 22 год, поэтому в этом году, возможно, мы уже увидим ее чудо природы, так называемое. Ну и давай посмотрим, о чем же у нас эта игра. Добро пожаловать на заброшенную планету с высокими ставками и просто огромным выигрышем. Нам необходимо будет высадиться на поверхность и отправиться на поиски сокровищ и ресурсов, но при этом быть очень осторожными. Нужно будет сохранять свою добычу. Сохранить добычу смогут лишь те, кто сумеет выжить. Берегитесь кровожадных монстров и жадных игроков, или же наоборот убивайте их и забирайте с трудом заработанную себе добычу. Да, с подобными механиками мы уже сталкивались в таких играх, например, как Sea of Death, Scam и так далее. Ну и давай поподробнее про Ту механику, которая будет в этой игре После того, как мы добудем себе какую-нибудь добычу Нам необходимо будет застолбить себе место На каком-нибудь ближайшем шаттле Для того, чтобы ее сохранить Ну а чтобы сохранить, нам нужно будет улучшать текущее Существующее снаряжение, покупать новое И выполнять контракты фракции Чтобы увеличить доходы и получить доступ К новым боевым возможностям Также можно будет поисковыми работами заниматься Которые являются рисковым занятием Но порой жадность возна вознаграждается возможной славой Как-никак фортуна благоволит храбрым Жизнь искателя приключения будет полна опасностей. Но высокий риск определенно того стоит. Мы можем работать и в одиночку, а может быть и с кем-нибудь объединиться, но учти, чем ценнее добыча, тем выше угроза. Действуя безрассудно, мы рискуем привлечь внимание стаи пронырливых шатунов или же чудовищного крушилы. А чем громче звук отпугивающий животных, тем больше шансов, что вы сдадите свою позицию другому удачливому игроку. И помните, неудачники возвращаются с пустыми руками, так что всегда будьте начеку. По поводу путешествия нам будет предоставлена целая планета под названием Фортуна 3, покрытая буйной растительностью Загадочная планета На задворках галактики Некогда высоко ценимая за разнообразные Природные ресурсы, она была уничтожена Циклом радиоактивной бури Которая в мгновение око стерла населяющую Ее цивилизацию, оставив лишь поселение Призраки, все кому удалось выжить Бежали на орбитальную станцию Буря до сих пор представляет серьезную Опасность, однако планета все же Полна ценных материалов и сокровищ Затаитесь ли вы, чтобы пережить ненастную Ночь, или же воспользуйтесь этой возможностью чтобы отыскать редкие предметы, решать только тебе. По поводу сохранения награбленных вещей, нам будет доступна какая-то безопасная станция «Перспектива», где мы можем сложить свои трофеи в безопасное место и сдать выполненные контракты. Также найденные ресурсы можно будет исследовать, чтобы улучшить личную каюту и купить новое снаряжение. Настроить свое любимое оружие с помощью удобного набора модификаторов и подготовить все необходимое для следующей высадки. Может это не райский уголок, но это дом, наш дом. Да, судя по тому, что я сейчас перечислил, игрушка выглядит очень даже многообещающе, хочется в нее поиграть, хочется посмотреть. Ну и так как я ранее упомянул про второй этап закрытого бета-тестирования, давай я тебе поподробнее расскажу, что он в себя будет включать. В игре будут некие компании-фракции. В последней бета-версии мы выполняли случайные задания для трех независимых фракций станции Перспектива, Королева, Осириса и НГС. Их контракты были отличным способом повысить свою репутацию, дополнительно заработав при этом несколько монет. Но не обладали сильной сюжетной линией. На этот раз в этом бета-тестировании нас ждут три совершенно новые компании. По одному для каждой фракции. Миссии компании направят наши первые шаги на поверхности и дадут нам немножко знаний о мире The Cycle Frontier. В конечном итоге приведя вас к уже знакомым контрактам. Также мы сможем разблокировать ценное снаряжение по мере прохождения компании, так что советуем пройти их полностью. И это хорошо на самом деле, что будет все награждаться уникальными наградами, потому что ну что игрокам просто так тратить -то свое драгоценное Время. Я это дело одобряю. Получив много интересных отзывов о, о неких метеорах и, и о том, они как будут влиять на высадку, разработчики решили добавить такую фишку в игру и хотят посмотреть, каким образом еще можно будет сделать Фортуну 3 самой захватывающей планеты. Это, я так понимаю, будет направлено на зону высадки. Когда мы приземляемся, возможно, нам с некоторым шансом в бочину влетит какой-то метеорит и немножечко потеснит нас той траектории, в которую мы хотим. Или, э, попасть и где высадиться Возможно это будет работать так А возможно как-то иначе Прошаренные люди, пожалуйста, проясните, просветите Ну а пока нам хотят предоставить предыдущего фаворита Переработанного и улучшенного Который наверняка понравится как давним Так и новым поклонникам игры Лазерную дрель Королева Как только мы закончим компанию Королев Нам предложат контракты, позволяющие вызывать На поверхность лазурную дрель Эти контракты могут быть очень выгодными Но вы всегда должны быть готовы К бою, так как любой, кто находится поблизости может увидеть, как приземляется бур и решить захватить себе долю добычи. Ну, ровно то же самое, что мы видели в таких играх, как, например, Rust, когда у нас падает какой-то ящик до да, сценным лутом, сбегается много всяких заинтересованных игроков и начинается просто-напросто массовое рубилово. Вместе с этим нам показали некоторые вариации монстров. Монстры будут выглядеть вот таким вот устрашающим способом. Нам показали вот такого какого-то двуногого или же двухрукого э, непонятного какого-то рыбоподобного создания Также показали вот такого в виде какого-то краба Вот такие вот страшилы нам будут предоставлены, с которыми нам придется столкнуться Каких они будут размеров, это будут просто насекомые или какие-то нормальные монстры Пока что никакой информации нет, но, как говорится, уже в бета-тестировании мы посмотрим все это воочию Этих монстров нам уже приходилось увидеть в первом бета-тестировании Отвратительных гремучников и чудовищных крушил Также теперь фауна планеты Фортуна 3 будет представлена в новом цвете смертоносном свете. Вариации существ усложнят самым смелым игрокам и так нелегкую задачу исследовать не менее гостеприимную часть планеты. Ну и конечно, чем серьезнее препятствия, тем серьезнее награда. В конце концов, должна же быть причина, в которой эти элитные типы слоняются по вполне определенным местам. В бета-тестировании будет усовершенствована карта и последняя вкусняшка на сегодня, это еще раз мы внимательно учили яркие пески и кресцент фоллс. Обе карты были переработаны, представлены и в целом усовершенствованы на основе игроков были добавлены новые пути а многие другие уже существующие были изменены разработчики также улучшили множество специальных мест облегчив подъем по краям и удостоверившись что вы не застрянете в определенных областях ну и прохождение в целом по локациям станет немножечко попроще на некоторых участках была пересмотрена добыча сбалансирована между требованиями контракта тем что вы ожидаете найти в определенных интересных местах ну и напоследок разработчики сказали что они постоянно совершенствуют визуальные эффекты планет следя за тем что фортуна 3 оставалась самой Идеальный в балансе между красотой и опасностью Ну и вот такие вот скриншотики подкрепляет вышесказанное Действительно планета необычная Если честно, то визуально планета напоминает такую игру Как No Man's Sky, да, по своим каким-то некоторым элементам Ну и животные тоже здесь такого же плана Какие-то футуристичные, необычные и не очень-то понятные Ну что ж, а на сегодня пока что это вся информация По поводу закрытого бета-тестирования игры под названием Cycle Frontier Если ты уже готов поучаствовать в нем, то смело переходи по ссылке что я оставлю для тебя в описании на данную игру И подпишись на закрытое бета-тестирование Я думаю, что разработчики тебе не откажут По поводу того, играть в эту игру или нет После выхода ее в релиз пока что, друзья, судить очень сложно Потому что, естественно, она находится еще на этапе глубокой разработки Но мне интересный проект понравился Я бы, конечно же, потестировал и поиграл в нее Но только уже на релизе Но я надеюсь, что информация была для тебя полезной А что ты, зритель, думаешь по поводу этой игры? Напиши, пожалуйста, мне свое мнение в комментариях И я, конечно же, тебе непременно от